Вы когда-нибудь влюблялись в кого-то, но не знали почему? Или задавались вопросом, почему вас привлекает определенный тип людей? Вы, конечно, не одиноки. На протяжении десятилетий психологи пытались проанализировать и понять сложные процессы, которые управляют законами любви и влечения. В качестве небольшой оговорки мы хотим отметить, что это видео создано исключительно в развлекательных целях и не должно восприниматься слишком серьезно. С учетом сказанного, вот шесть наиболее распространенных типов влюбленности и то, что ваш тип влюбленности говорит о вас. Номер один. Злодей с мягкой стороной. Нарушает ли ваша влюбленность правила и попадает ли она в неприятности? Но даже в этом случае вы считаете, что причиной их плохого поведения является какая-то скрытая боль, которую можете облегчить только вы? Хотя такие романы, как правило, являются плодом фильмов и романов, этот тип лечения может говорить о нездоровой потребности в одобрении со стороны людей, которые эмоционально недоступны для вас. Если вы запали на злодея с мягкой стороной, значит вы чувствительны, укрыты и немногословны, и в вас скрыто желание безрассудного веселья, приключений и бунтарства. Номер два. Застенчивый, таинственный тип. Вам нравятся застенчивые, загадочные типы? Если вы неравнодушны к этому типу людей, вы думаете, что в них гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С их непритязательным, легким и спокойным характером вас привлекает этот тип людей, потому что вы любите хорошие загадки. Вас возбуждает азарт погони и желание преследовать человека, который может просто повернуться и удивить вас. Номер три. Интеллектуальный тип. Вы предпочитаете мозги, а не мускулы? Тогда вас привлекает интеллигентный тип. Вам нравятся люди не за их внешность или внешний вид, а за их остроумие, харизму и содержательную беседу. Вас привлекают люди, обладающие прекрасным умом, с которыми вы можете часами разговаривать без скуки, потому что у них всегда найдется множество увлекательных тем для обсуждения. Согласно данным психологии, люди с более высоким IQ также имеют более высокооплачиваемую работу, больше социальных связей, утонченный образ жизни и лучшее общее качество жизни, что делает интеллект очень привлекательной чертой. Номер четыре – тип лучшего друга. Часто ли вы замечаете, что влюбляетесь в своих друзей? Начинаете ли вы испытывать кому-то чувство только после того, как сблизитесь с ним? По мере углубления дружбы растет и ваше влечение к ним. Если вы склонны влюбляться в своих близких друзей, то это говорит о том, насколько вы милы, идеалистичны и чисты сердцем. В ваших глазах все лучшие романы начинаются с дружбы. Больше, чем просто химия и страсть, вы жаждете близости, обязательств, понимания и эмоциональной связи во всех ваших отношениях. Вам нужен человек, который всегда рядом, которому вы можете доверять, и рядом с которым вам комфортно. Вам нужен партнер, который также является вашим лучшим другом. Номер пять. Увлечение знаменитостями. Вы фанатично мечтаете влюбиться в свою любимую знаменитость. Хотите, чтобы они сбили вас с ног и унесли прочь от обыденной, повседневной жизни. Если большинство ваших увлечений связаны со знаменитостями, значит вы безнадежный романтик, который легко влюбляется в людей. Вы быстро привязываетесь к людям, потому что всегда видите в каждом хорошее. Но это также означает, что вы склонны идеализировать свои увлечения. Ваши влюбленности в людей, которых вы не можете достичь, больше похожи на дневные фантазии, и вы используете эти фантазии, чтобы понять, чего именно вы хотите и чего не хотите в романтическом партнере. Вы – страстный человек, который открыто выражает свои мысли и чувства. Вы экспрессивны, мечтательны и оптимистичны. И номер шесть – влюбленность вымышленного персонажа. Вам нравятся вымышленные персонажи? Скажите честно, вы тайно влюблены в Тодороки из Академии Героев? Или Микаса из Атаки Титана? Если вы влюблены в кого-то, кто существует только в книгах, фильмах или телепередачах, это означает, что у вас очень активное воображение и что вы предпочитаете фантазии реальности. Поскольку у вас такой богатый внутренний мир, вы с радостью теряетесь в нем. И большинство людей меркнет по сравнению с вашими вымышленными увлечениями. Ваши стандарты высоки, и вы хорошо представляете, чего хотите от своего идеального партнера. Понравилось ли вам это видео? какой ваш идеальный тип человека, в которого вы влюблены? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, не стесняйтесь ставить лайк и делиться этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписаться для получения новых видео на канале Немиркин и супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.